Привет, меня зовут Булат, мне 30 лет, я хочу оставить отзыв о Центре финансовой культуры. Я занимаюсь программированием, моей разработкой, и зарплата у меня очень хорошая, но мне всегда ее не хватало. Как всегда, всем не хватает зарплаты. Приходилось дополнительно подрабатывать по ночам, брать с собой еще какие-то дополнительные проекты. В принципе, финансами я увлекался давно, было интересно, как что работает, много чего знал. Но применить на практике удавалось всегда с трудом. После прохождения курса у меня все в голове сложилось единый пазл. Ну, для начала теперь у меня хватает денег, чтобы откладывать 15% своей зарплаты, хотя раньше я не понимал, куда же уходит моя зарплата. Второй хороший момент, что долгосрочные цели, точнее, раньше они были не цели, раньше они были мечты, превратились в цель. И теперь я знаю, когда я что-то получу, каким образом, и знаю, что это точно у меня выйдет. А не так, чтобы хочется, конечно, но не знаю, когда. А почему я очень рекомендую именно этот тренинг рекомендовала всем друзьям? Хотя я мало что рекомендую, очень тщательно отношусь к выбору. Потому что, во-первых. Учитывается не только о том, как бы больше заработать и достичь цели, но учитывается также ваше а, внутреннее состояние, чтобы вам было комфортно. Когда, например, я попытался урезать свои расходы в домашнем задании на 15%, мой тренер сказал, попробуйте уменьшить поменьше, поменьше потому что это будет сложно и психологически вам некомфортно. А, никто на тренинге не говорит, работайте больше, чтобы зарабатывать больше. А все... Планы строятся исходя из того, сколько вы зарабатываете. Например, мы в реал тайме разбирали пример человека, у которого зарплата 35 тысяч. И вполне себе хорошие финансовые цели должны были быть достигнуты, исходя из финансового плана, именно с его зарплатой, без увеличения заработка. Там нет каких-то продаж, которые говорят, ну купить еще этот курс будет лучше, купить еще этот курс еще будет лучше. В принципе, достаточно и того, что я уже прошел, но мне интересны следующие ступени. Деньги окупились у меня, в принципе, быстро в течение полутора месяцев. Так что потраченное время и деньги точно того стоили. Если вы сомневаетесь, то определенно идите на этот курс.